Всем привет! Вы на канале Соплей. Сегодня у нас Willow Street. Продолжаем наши поимки призраков. А, сложность профи, пока мы фармим денежку. На кошмар я еще боюсь, у меня всего уже 240 уровень, поэтому давайте поедем. У нас уже образовывается небольшая коллекция. А, в течение ролика может быть появится подсказка на плейлист, где а, почти собраны, будут скоро все призраки. А, у нас дело номер 32. Эдди Мартинес. А, рассудок. А, потушить свечу. И датчик движения. Задание легкие. А, я всегда говорю, задание легкие. Поэтому... Идет снег. Это, конечно, может нам осложнить а, поимку призрака с помощью... А, шкатулка. С помощью близочного огонька Но надеюсь, что нет Блин, я играл на палатках с этим снегом Это вообще какой-то дикий ужас Я вообще не понимаю, зачем такая карта нужна mm -hmm. Где просто-напросто у тебя невозможно. Ну, я, не, я не представлял, как там еще можно было определить а, Так, у нас шкатулка, как я сказал а, Смотрим на целостность кухни Все на месте Все на своих местах Все хорошо Uh, включаем везде свет Тут у нас открыта дверь Возможно, тут у нас и призрак Так, это что такое валяется? А, это ножка Ножка нам не нужна uh, Я уже говорил, что я обладаю экстрасенсорными способностями То есть я прихожу в комнату И здесь призрак Что, серьезно? Я сейчас пошутил, конечно, но Но а если это так определяя призрака из вагона ну нет нет ладно она а везде температура скачет от 5 до 10 пока непонятно где он а, здесь у нас например тепло уже да и здесь тоже не тепло но странно но вообще я вот эту комнату хочу Но нет. Пока что непонятно. Я думаю, нужно сходить в подвал. А, проверить там, что у нас и где и как вообще в целом что-то происходит у нас в подвале. И потом... А. Для себя открывается. А, свет, свет, свет у нас здесь. О. Ну нет, пожалуйста. Я, я вот это... Короче, я вот это не люблю. Вот это место. А, на этом месте я всегда... Это мое несчастливое место. А, ну хорошо, здесь есть у нас нычка Некая, так скажем а, Мы нашли кость Такая вот красивенькая Позвоночная кость Ну он в общем здесь а, Почему я не люблю? Потому что комната очень огромная И очень сложно получить улику а, Поэтому мы что делаем? Мы все скидываем ага, Призрак тихий Надеюсь это не тень Я не люблю тень Ага. самый мой, наверное, топ-1 нелюбимых призраков это тень, потому что стеснительная такая дамочка у нас, которая не будет давать тебе ничего. А тень в большой комнате это вообще жесть. У меня просто еще как бы мал маленький закуп, ну, э по предметам, и, например, два блокнота не положишь. И все в этом духе. Так, нам это пока не надо. Mm -hmm. Возьмем пока так. Да, да. Может быть, она потерябонькает двери. Она. Ну, ну да, призрак же она. Просто почему-то мне кажется, что это тень. Спускаемся в подвал. Ага, а -а -а. выключил свет. Или нет? А, нельзя на лестницу свет было сделать? Ну, серьезно. Так, ладно, мы смотрим, проверяем температуру. Она здесь. И где свет а где свет она что украла сыры ребят подождите она украла выключать не ну вы видели я ходил его не было здесь да смешно было конечно так ладно давайте сразу же где там она и мпшкой где она появлялась вообще но Возможно, это уже и не тень Она себя показала Но пока что ничего не понятно Давайте с ней попробуем поговорить Ты молодой Ты молодой Тихо-тихо-тихо Потрогала дверцу А емп где у нас? Ух-ух-ух-ух-ух Я не вижу ЕМП-шку Почему она не включена у меня вообще? Вот она ЕМП-2 ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты старый. Злишься. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты молодой. молодой. А у Лики у нас пока ни одной нету. А старушка или молодушка, она не хочет с нами разговаривать. Попробуем вот швыряет только все Извини за старушку, конечно Я не хотел тебя обзывать а, Что-то она здесь сверну... свернула Швырнула Но я хочу включить очень сильно свет И что-то она здесь швырнула Так, ты не расписалась у меня здесь? Нет, не расписалась Ладно <клёх> По уликам у нас ноль Это очень плохо Давайте мы все-таки дверь закроем Стоп, uh, это что было? Она выключила свет? Или включила свет? Щелкнула сейчас. Эта дверь была закрыта, кстати. МП5. Uh, Она, похоже... Uh, похоже... Включила свет. Как мне показалось. Mm. Так, ладно, все, мы пойдем сходим за... За камерой с проектором посмотрим, как у нас по рассудку. Мы очень долго были в темноте. Эм, возможно, он очень сильно просел. Я вот думаю, может быть, пора мне реально на кошмар уже перейти. Ну, вроде как и легко, но... Я просто не всех призраков ловил. На кошмаре просто может тоже легко призраков ловить. Ну, тупо по, -по, -по поведению, да? Э, рассудок у нас 74%. Я хочу выпить таблетку, потому что если ты какая-нибудь... Что это у нас? МП-5. Ну. Я не знаю, но там, типа, вроде как она свет пыталась включить. Так, ладно, мы там сфоткаем. Ага. Блин, зря, конечно, я вот там не оставил. Да я вроде прокручивал. Почему он у меня остался? А, у тени вроде бы блокнот. Но она стеснительная. Ну вот она себя показала. Такая, типа, вот я здесь... Смотри на меня Ты хотел меня, вот получай Так, спускаемся вниз Я думаю, что мы даже Ага, призрачный огонек Вижу а -а -а, Призрачный огонек у нас есть Так, сразу ставим вот эту штучку Нормальный ракурс? А, Пойдемте сфотографируем кость Сразу ее заберем Закроем все двери а, фотик, фотик мы заберем с собой Свет мы не будем включать Просто сейчас понаблюдаем за лазерным проектором а, У нас есть призрачный огонек, получается И ЭМП-5 <coughs> Сейчас <coughs> Что такое? Сейчас, если это будет тень Это не будет тень Ой, у меня такого призрака не было У меня, кстати, из этой коллекции А, нет, у меня ОНИ и горе есть Блин, ну надеюсь, это не ОНИ не, точнее, не эти призраки. Надеюсь, это либо Мираж, либо а, Райдю. Но почему-то мне кажется, что это может быть Гаррио. Не знаю почему. М -м -м. Такой призрак у нас есть. Но мы все равно выполняем до конца. Этот ролик тогда просто выложится как, а, может быть, что-то прикольное. Давайте поставим датчик движения ему, заставим его потушить свечу и возьмем что что что что мы еще можем взять? Ну возьмем у него новую палочку. У меня свечка не затухнет на улице. Затухнет. Ну особенности горел я знаю, что он не меняет комнату. Шкатулку мы заведем. Чтобы просадить рассудок, наверное. Жаль, конечно, этого добряка. Ну, корю, конечно, я бы не хотел. Ну ладно. <клёх> В целом, на. Наслаждайся. Так, мы с тобой еще следы посмотрим, твои. И тут побегай еще нам, пожалуйста. Я, кстати, ни разу не фотографировал, не фотографировал призрака при помощи лазерного проектора. Ну, то есть, типа, когда он прибегает, чтобы его сфотографировать. Ну сейчас, конечно, я его не то то что это горю, Он не покажется вживую. Интересно, он появится, если его, типа, увижу через аппарат? А его вообще можно увидеть через фотоаппарат? Хм, интересно, конечно. Так, ну пойдемте пособираем Там мы выполнили задание параллельно Пособираем от него улики В том плане, что э, Улики Не улики, а поделаем фотографии Сейчас мы все принесем Везде все просыпаем там. Пусть он топает, бегает, скачет Я не знаю Снимается своими какими-то делами в принципе, он нам не страшен. Сейчас я схожу за солью. Я говорю, что он нам не страшен, но в итоге я от того, что сильно расслаблюсь, я проиграю от него. Ну, надеюсь, так не будет. Так, а -а я пошел за фотиком и за фонариком. Сейчас мы везде сыпим соль по всем комнатам. Быстренько бегаем, фоткаем 10 фотографий делаем. А -а все идеальные у нас. Все красивые. И просто зарабатываем денежку. Так, вот это мы можем выключить, вот это мы можем выключить. Э, получается, берем соль и начинаем сыпать. Ой, Господи, напугался! <связь> У. -у, -у, -у! Какую дверь потрогал? Ну, в принципе, без разницы. Мне плевать. Вот, затрогайся. А где еще один фотик? Это не фотик. Раз. А, у меня в руке. Ну, давай, наступай здесь. Можно его отвернуть в ту сторону? Давай, наступай и давай что-нибудь уже сделай. Мне надо быстренько собрать улики. И поехать домой, понимаешь? Дома жена, дети. Вот все вот это меня ждут. Я тут с тобой занимаюсь какой-то непонятной штукой. Фотографии, фотографии все отличные. Замечательные просто. О. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Оп. Оп. Оп. Скинули. Оп. Скинули. Оп. Надеюсь, вот Блин, надо было сходить свет включить, да, включить. Ой, какая женщина красивая. Здравствуйте. Шаги, шаги, призрак. Что, это не сфоткалось? Да нет, такого не может быть. Так, ну ладно. Это все, конечно, весело и хорошо, но... Нам нужно просадить рассудок. Да все, все, я ухожу. Голпы там своими каблучками. Нам нужно просадить рассудок. Кстати, а может быть у меня здесь есть нычка? Было бы классно. Нет, здесь нычки нету, к сожалению. По привычке выкидываю фонарик. Но, в принципе, нормально. <как> Возьму сейчас просто две благовошки. Принесу. А, так. Горю. Ну, блин. Ну, горю. Надо было, кстати, зайти мне в его вот это появление, чтобы у меня рассудок упал. Ну ладно, сейчас мы заведем шкатулочку Послушаем Задание мы все выполнили Я не знаю, рассудок понизить Это просто останется нам сидеть где-нибудь И ждать Так, у нас там нычки у -у -у. Хочу чихнуть очень сильно <клёх> Ой, Нычка хороша а, Конечно же Я что думаю? Я вот здесь ее заведу? Ла -ля -ля, ла -ля -ла. Oh, я вижу, как она здесь проходит Блин, <соскоп> как же красиво Мне шкатулка больше всего нравится на самом деле не дойдет я просто завел так чтобы может быть пониже за рассудок понял а, давайте посмотрим сколько у нас рассудка просадилось было 60 то есть использование шкатулки возможно сколько сейчас мы узнаем она что мне прибавила блин ну что, ну тогда пойдемте к ней туда, в темноту Будем с ней сидеть, тусить там Развлекаться Мне больше нечего делать, мы все сфотографировали Сейчас мы выключим просто свет и будем сидеть Эй, детка Конфетка, ты тут? Ты здесь? Ты рядом? А мы же можем ее побесить как тебя зовут? Эдди Мартинес! Эдди Мартинес! Это девушка? Это мальчик? Эдди, Эдди Мартинес, Эдди Мартинес, Эдди Мартинес Прикиньте, да, как это со стороны выглядит, типа, Ты, ты такой сидишь просто за какими-то баками и такой Эдди Мартинес, Эдди Мартинес, Эдди Мартинес, пожалуйста, Эдди Мартинес, и явись ко мне Эдди Мартинес, Эдди Мартинес, я дверь закрыл, Эдди Мартинес Эдди Мартинес? Эдди Мартинес? Эдди, Эдди, Эдди Мартинес, я тебе зачитаю сейчас рэп. Ладно, не зачитаю. Кому отвечает, неизвестно. Может быть, ты, может, ты хотя бы мне ответишь? А почему здесь нельзя спрятаться? Эдди Мартинес? Эдди Мартинес? Э, это ты здесь? Ты в этой вещи? Эдди Мартинес? Эдди Мартинес? Эдди Мартинес? Ну-ка, тоже нычка. Типа, наверное. Эдди Мартинес. Эдди Мартинес. Эдди Мартинес. Думал, лопату можно взять. Эдди Мартинес. Эдди Мартинес? Эдди Мартинес? Нет. Сиди там. Закончилось же, да? А, Юка, кстати, так быстро ходит, что ли? Так, ну у меня на, на пороге лежит еще благовожка, так. Блин, ну, у меня не выполнено задание. Зал закрылась. Так, я благовошку еще одну кидал. Ладно, я не буду заходить. Так. Ну и что мы там поназывали ее по имени? Она разозлилась, пришла такая, типа Я тебя сейчас убью. И процентов. Ну не знаю, не знаю я, конечно. А, Идем еще раз к ней. Этой. Или этому Эдди Мартинесу. М -м -м. Как можно разбесить призрака? Есть ли какие-то лайфхаки? И где мое благовоние? Оно здесь. Эдди Мартинес, Эдди Мартинес, да, зачем сергача? Эдди Мартинес, иди сюда, а я забыл, кстати, там есть. Да, анечка есть. Давайте ей покричим просто подвал. Эдди Мартинес, эй, позвал прикиньте. Позвал, она пришла. Нормально. Блин, сколько еще ждать? Еще раз зовем ее Короче, моя ошибка была в том, что я <к> <к> в подвале не оставил э -э Свет Еще раз крикнем Эдди Мартинес Эдди Мартинес Эдди Мартинес Что-то как хоп сзади появляется Эдди Мартинес, выходи Эдди Мартинес Эйди Мартинус. Эдди Мартинес. Бля, у меня в подъезде. У меня у меня крючком О, началась. Сейчас расскажу про подъезд. ход какие-то короткие, кстати. А, короче, у меня подъездик, то а шум произошел, и я немножко подогнался сейчас. На самом деле. А, ну что, мы как ее можем еще за заставить? Я уже устал ее звать. Эдди Мартинес, пошли гулять. Эдди Мартинес. Эдди Мартинес. Эдди Мартинес. Эдди Мартинес. Эдди Мартинес. Ну, вообще-то, типа, наверное, есть какой-то.. Э -э Кулдаун охоты, но я сейчас в темноте. Ее зову, и она не идет. Эдди Мартинес, Эдди Мартинес, Эдди Мартинес, Эдди Мартинес. Блин, может поехать домой. Эдди Мартинес, Эдди Мартинес, Эдди Мартинес. Эди Мартинес. Мартинес, сейчас доиграюсь я чую я доиграю сейчас Эди мартинес Эди мартинес Эди мартинес Эди мартинес Эди мартинес Эди Martinez. Эди мартинес Эди мартинес Эди мартинес э -Wow. Эди мартинес Эди мартинес Эди мартинес Вот, Ура! Ребята! Мы это сделали. Мы сделали все. И у нас это Йокай. Но он не пойдет в мою коллекцию, но он пойдет на канал. А в целом, все классно. А мне понравилось. И было весело. Это Юкай. Такой вот получился Юкай. Ой, подождите. А, горю, горю, горю. Какой Юкай? Я думаю, какой Юкай? У меня нет такого. Ну, короче, он очень медленно рассудок просаживает. И... Конечно, было немножко... Стоп. Стоп. Подождите, подождите. Радзю? У нас был радиоприемник. У нас был призрачный огонек. И у нас было... МП-5. Нет, лазерный проектор. Нет, подождите. Я что, неправильно отметил? О, нет, только не говорите мне, что я радио про. А я и думаю, что он так уходит быстро? Местами ускоряется. Серьезно, да? Ну, сейчас, да, я такой... Лошара, да? То есть, я... Да. А, а что я отметил? А почему я понял, что это горю? Лазерный проектор. Какой же я все таки Ну, надеюсь, вы это заметили и сразу такие... Нет, чувак, это не он. Не, ну в целом, тогда мы его поймали. Значит, добро пожаловать, Райдзю, в мою коллекцию. Блин, да, конечно, это очень весело. Я тупанул очень жестко. А, подождите, стоп, мы же Райдзю не определили. Значит, он не в нашей коллекции, он просто идёт на канал. Поэтому... Вот они, мои карты Таро. Спасибо, что смотрели, спасибо за просмотр в целом, и не будьте таким лошаря, как я, верно, определяйте призраков. Будьте внимательными, потому что почему-то я, когда увидел, что лазерный проектор, то я подумал, что ты горю. Хотя я все улики собрал, да, и МП-5, и рации, и лазерный проектор. Ладно, спасибо, что смотрели, если вам понравилось, поставьте лайк, и подписывайтесь на канал, я буду очень рад.